Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. Вулкан Майон продолжает извержение. На территории Филиппин продолжается извержение вулкана Майон. По этой причине уже эвакуировали 81 тысячу человек. Эвакуационные центры переполнены. Жители готовятся к возможной чрезвычайной ситуации, которая может продлиться около трех месяцев. Уровень тревоги повышен до предпоследнего.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 Извержение пирокластических потоков, движущиеся на большой скорости смеси из пепла, камней и газов очень высокой температуры. Неожиданные наводнения, сливые потоки, землетрясения. Если извержение вулкана застало вас дома или в помещении. Первое. Сохраняйте спокойствие, не впадайте в панику. Помните, что только самообладание, совместные сплоченные действия намного увеличивают шансы на преодоление любых вызовов природы. 2. Плотно закройте все окна, двери, вентиляционные каналы и дымовые заслонки. 3. Запаситесь автономными источниками освещения и тепла, водой, продуктами питания на несколько дней. 4. Переместите животных в закрытые помещения.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 чтобы помогать друг другу, как рука помогает руке, нога – ноге, и верхняя челюсть – нижней. Если бы ты даже хотел этого, ты не можешь отделить свою жизнь от человечества. Ты живешь в нем, им и для него. Мы все сотворены для взаимодействия, как ноги, руки, глаза. Марк Аврелий